Так, ну здравствуйте, друзья С вами дядька Диманоид на канале Земля Наша Сегодня я хочу осветить ночную жизнь в Кисловодске Ну, как бы ночную, на самом деле а Если там действительно ночная жизнь там после полуночи, по-моему, уже ничего не шевелится. Мы этот вопрос не изучили. Мы настолько уставали, что уже к полуночи были дома и готовились к Но вечером на курортном проспекте, вот этот главный променад Города. Действительно многолюдно и часов до 11 прямо народ идет толпой к центру, в общем, центр всего этого гуляния у поющего фонтана. Он поющий, и танцующий, и горящий, и 3D, 4D, 5D, это, в общем, фонтан какой-то фантастический, реально таких невидимых. Просто ради фонтана, если кто-то будет в тех краях, обязательно надо в Кисловодск заехать техники. Он довольно большой, высотой 15 метров э, вот эта струя поднимается, но самое главное не сила и мощь, а вот э, как это вода. Э, э, э, <VAN Victorian> Там и крутятся эти струи, и всякие фигуры э, э, пульсируют по, совершенно по-разному. Иногда такую водяную завесу подают, когда там, видимо, проектор, голографическое изображение, проецирует прямо в эти струи, получается, трехмерные, трехмерные фигуры. То есть там какие-то клипы, какие-то трехмерные интересные композиции под музыку. Я поклясться не могу, я как бы не стоял там целыми днями, фонтан не просматривал, но факт, что к праздникам, к 9 мая там совершенно отдельные вот эти цветомузыкальные композиции, тематические, к 9 или каким-то другим темам там э, кино, кино ретро там старое кино вот что такое на разные темы совершенно на тему самого курорта курорта кисловодск минеральных водоров и как изюминка такая, вспышки огня, но вы на видео увидите, там есть несколько моментов, все это под музыку, не знаю, что делать с музыкой, она идет фоном, и как бы YouTube не одобряет чужую музыку, но я не ради этой музыки снимал, Старался ее приглушить, но куда я ее могу деть, если она связана со всем этим, этим антуражом. Так что смотрите фонтан, вечерний, как народ гуляет, в общем, по всему променаду. На нарзанные галереи в 7 часов вечера закрываются, они, кстати, работают с перерывами с 10 до 2, кажется, потом с 4 до 7 и все, там просто это трубопровод, по которому Нарзан течет в них, он автоматически отсекается, его перекрывают, там даже находится бесполезно. Ну, и вообще э, курортный режим он на облик города влияет и столовые в 19 закрываются Я там раньше в каком-то видео ошибся сказал 5 часов нет до 7 работают после 7 еще заведения работают там кебабные всякие шаурмящие типа что-то такое. Вот Макдональдсов тут не видел. И вообще вот этих сетевых западных Бургер Кингов, ФС. Нет, что-то не, не практикуется здесь. Но при желании найти до 10 часов, может, и до 11 где-то можно. Но уже сложнее то имейте в виду, что режим здесь такой. Спиртные напитки до 22 продаются строго. Ну, собственно, то вот и после 22 уже начинается ночная жизнь потихонечку затихать. Вот это колесо обозрения, которое крутится за фонтаном, на видео его видно, а потом с него снимали уже вид сверху там есть как раз видны и фонтаны и нарзанные ванны ванны вот эти главные здания красивые ну и все что видно вокруг в темноте все что можно увидеть гонечки, это вот с этого чертова колеса снималось оно тоже по моему до 22 двух работает а от него можно прямо от фонтана пойти там в гору если есть лестница подняться. Вот как бы все про ночную жизнь, что я знаю. Единственную ночную жизнь нам предлагали в главных нарзанных ламных это я там снял. А, это какая-то была шутка, не шутка, но понятный в общем заход на тему того что они круглосуточно работают и мы уже были хотели как в китае пойти там с ночевкой нет шучу не хотели мы с ночевкой но довольно подруг пришли нам от ворот поворот далее так что а есть ли ночная жизнь в Кисловодске? нет ли ночной жизнь? Оружить ее не удалось. Если она все-таки есть, вы знаете, напишите в комментариях, правда интересно. Ну, а сейчас просто смотрите то, что я наснимал. Да, предыдущий ролик у меня почему-то прервался, он был длинный. Запись записалась почти все, но вот концовки там не было. Я хотел, ну, не то что извиниться, объяснить почему видео в стиле больше трэша и угара выкладывал эти две недели да просто очень просто потому что э, монтировать негде э, все как бы снимать тоже особо условий нету сесть и спокойно изложить но ну, просто и Настолько я блогершу блогер, чтобы с первого дубля снимать хорошо. А зато я попытался выкладывать видео почти каждый день, с чем можете меня поздравить. А над качеством я начну работать. Уже работаю над ним и я думаю... если вы можете как прокомментировать вообще качество видео и что научить в комментариях на этом я прощаюсь а вы смотрите видео то, что мне удалось насобирать, значит, не Все, до встречи.